Добрый день! В этом видео рассмотрим 7 видов детских пособий, которые на сегодняшний день выплачиваются в России. Детские пособия ⁇ это по общему правилу выплаты, которые связаны с рождением и воспитанием детей. Итак, в этом видео мы рассмотрим пособие по беременности и родам, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. И седьмое – это региональные пособие на ребенка. В этом видео мы не будем рассматривать пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Если данный ролик наберет достаточное количество просмотров и лайков, то я запишу отдельный материал по данной категории выплат. В конце видео покажу один инструмент, с помощью которого можно в течение 1-2 минут прокачивать все виды региональных пособий, которые устанавливаются на уровне республик, районов, областей и то есть на уровне регионов. Поскольку нередко региональные власти устанавливают свои виды пособий, которые выплачивают для жителей своих регионов. Итак, начнем с пособий по беременности и родам. По общему правилу пособие по беременности и родам выплачивается в размере вашего среднего заработка, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам. Однако нужно понимать, что для данного вида пособия устанавливается максимальный размер, который зависит от суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов на страхование по временной нетрудоспособности и материнству за указанный период. Например, если отпуск по беременности и родам начался в 2021 году и продолжительность его составила 140 календарных дней, то максимальная сумма пособия не превысит 340 795 рублей. В 2021 году пособие выплачивается суммарно за весь период отпуска по беременности и родам. В частности, в этом году выплаты могут выплачиваться территориальными органами Фонда социального страхования по месту регистрации вашего работодателя, по месту службы, по месту учебы, а также органами соцзащиты населения по месту жительства, пребывания или фактического проживания. Например, лицам, работающим по трудовому договору, пособие выплачивается территориальным органом Фонда социального страхования по месту регистрации работодателя в течение 10 календарных дней со дня получения необходимых документов, сведений либо реестра сведений. Более подробно о размерах пособий в 2021 году можете посмотреть видео о всплывающей подсказке. Там я показал один инструмент, с помощью которого можно через сводную таблицу узнавать актуальные сведения о размерах детских пособий и других выплат, связанных с материнством и детством. Рассмотрим единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Право на данное пособие имеет жена военнослужащего, срок беременности которой составляет не менее 180 дней. Размер пособия с 1 февраля 2021 года составляет 29 908 рублей 46 копеек. В районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, размер пособия определяется с применением этих, этих коэффициентов, если они не учтены в составе заработной платы. Пособие выплачивается по месту жительства жены военнослужащего, уполномоченным органам не позднее 26 числа, Месяца следующего и за месяцем приема регистрации заявления о назначении пособия. Обратите внимание, что помимо единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, есть еще ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Но об этом мы поговорим далее, когда будем рассматривать указанное пособие. Следующий вид пособия – это еди... единовременное пособие при рождении ребенка. Пособие выплачивается на каждого ребенка, одному из родителей или лицу его заменяющему. Размер пособия с 1 февраля 2021 года составляет 18 886 рублей 32 копейки. В районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, размер пособия определяется с применением этих коэффициентов. В 2021 году единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается, как правило, двумя органами. Первое – это может быть территориальный орган Фонда социального страхования по месту регистрации работодателя – Обычно это такое пособие выплачивается застрахованным по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В частности, как правило, это люди, которые работают по трудовому договору. И второе – это органы социальной защиты населения по месту жительства, пребывания или фактического проживания одного из родителей, если оба родителя, либо лицо их заменяющее не работает или обучается по очной форме обучения в образовательной организации. Например, лицам, работающим по трудовому договору, пособие выплачивается территориальным органом Фонда социального страхования по месту регистрации работодателя в течение 10 календарных дней со дня получения необходимых документов, либо реестра сведений. Единовременное пособие при рождении ребенка матери-одиночки, либо единственному родителю, выплачивается в целом в общем порядке. Особенностью является только отсутствие необходимости предоставлять вместе с заявлением справку с места работы другого родителя, или из органов соцзащиты населения о том, что пособие не назначалось. Если родители в разводе, такая же справка также не предоставляется. Четвертый вид пособия – единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Пособие выплачивается на каждого ребенка одному из усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей. Размер пособия с 1 февраля 2021 года составляет 18 886 рублей 32 копейки. А при установлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также родителей, а также детей, являющихся братьями или сестрами, составляет 144 306 рублей 88 копеек. Указанные размеры пособий в районах и местностях, где установлены районные коэффициенты заработной платы, определяются с применением этих коэффициентов, если они не были учтены в составе заработной платы. Пособие назначается и выплачивается уполномоченным органом по месту жительства получателя пособия не позднее с 10 дней с даты приема регистрации соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. 5. ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Получателем пособия может быть в частности любой из родителей или иной родственник, подлежащий обязательному социальному страхованию. Или фактически осуществляющий уход за ребенком и находящийся в отпуске по уходам за ребенком. Пособие выплачивается им ежемесячно со дня предоставления указанного отпуска до достижения ребенком возраста 1,5 лет. В общем случае размер пособия составляет 40% среднего заработка получателя пособия, но не менее установленного законом минимума. С 1 февраля 2021 года минимум составляет семь восемьдесят 7082 ,85 рубля 85 копеек. При этом размер пособия не может превышать сто процентов среднего заработка, исходя из предельных величин базы для начисления страховых взносов Фонда социального страхования. Если отпуск по уходу за ребенком предоставлен в 2021 году, то максимальный размер пособия составит 29 600 рублей 48 копеек. В районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, минимальные и максимальные размеры пособия определяются с учетом этих коэффициентов. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет также выплачивается в частности военнослужащим, матерям, проходящим военную службу по контракту и находящимся в отпуске по уходу за ребенком. В общем случае размер пособия составляет 40% дохода денежного удовольствия по службы за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком. При этом минимальный размер пособия с 1 февраля 2021 года составляет 7082 рубля 85 копеек. Руб. Максимальный размер пособия не может превышать за полный календарный месяц 14 рублей 70 копеек. Руб. В 2021 году пособия в зависимости от категории обратившегося назначаются и выплачиваются территориальным органам Фонда социального страхования либо по месту службы, либо органами социальной защиты. Например, лицам, работающим по трудовому договору, пособие выплачивается территориальным органом Фонда социального страхования по месту регистрации работодателя. Выплата осуществляется в течение 10 календарных дней со дня получения необходимых документов либо реестра сведений. Шестой вид пособия – это ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Право на пособие имеет мать ребенка военнослужащего или опекун ребенка, либо иной родственник, фактически осуществляющий уход за ребенком в силу определенных обстоятельств. Данное пособие выплачивается ежемесячно до достижения ребенком возраста трех лет, но не дольше, чем до дня окончания отцом ребенка военной службы по призыву. Размер пособия с 1 февраля 2021 года составляет 12 817 рублей 91 копейка. В районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, размер пособия определяется с применением этих коэффициентов. Пособие выплачивается по месту жительства ребенка военнослужащего уполномоченным органам не позднее 26 числа месяца следующего за месяцем приема и регистрации заявления о назначении пособия. И седьмой вид пособий ⁇ это региональные пособия на ребенка, которые устанавливаются органами региональной власти. Рассмотрим их на примере Москвы и в конце покажу инструмент, с помощью которого можно проверять пособия в других регионах. В частности, в Москве семьям с детьми предоставляются различные меры социальной поддержки, в том числе единовременные, ежемесячные ежегодные денежные выплаты. Среди этих дополнительных выплат... Можно выделить дополнительные пособия по беременности и родам, дополнительное единовременные пособие в связи с рождением ребенка молодым семьям, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в срок до 20 недель беременности. Ежемесячное пособие на ребенка, в частности, предоставляется семьям, уровень имущественной обеспеченности которой ни дорог не превышает установленный уровень и имеющим среднедушевый доход ниже величины московского прожиточного минимума на душу населения. Размер пособия зависит от возраста ребенка и состава семьи. Его размер варьируется от 4381 рубля до 16427 рублей. Пособие назначается управлениями социальной защиты населения города Москвы не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о его назначении. Выплачивается пособие путем по перечисления денежных средств на банковский счет заявителя либо через организацию федеральной почтовой связи по месту жительства заявителя. Итак, каким образом можно в течение нескольких минут прокачать вопрос о том, какие пособия детские в том числе установлены в вашем регионе. Для этого будем использовать справочно-правую систему «Консультант Плюс». Открывайте сайт «Консультант.ру» и в верхнем меню выбираем «Некоммерческие интернет-версии». Переходим в данную вкладку, опускаемся ниже и нам необходимо найти раздел «Некоммерческая интернет-версия». «Консультант плюс региональное законодательство». Содержит законодательство 85 субъектов. Кликаем «Начать работу». В левом поле необходимо раскрыть все региональное законодательство, которое на сегодняшний день представлено. И в появившемся списке необходимо найти ваш регион. Я выберу регион какой-нибудь абсолютно наугад. Давайте, вот, например, Пермский край посмотрим. Кликаем на него. И в данном случае у нас появились все нормативные документы, которые на текущий момент представлены в базе, изданные которые в Пермском крае. Количество документов более 100 тысяч. Вручную все это дело просматривать можно сойти с ума, поэтому мы будем уточнять по реквизитам. Кликаем «Уточнить по реквизитам» и возьмем для примера опцию названия документа. Кликаем на него и здесь мы можем, например, написать слово «Пособие». И посмотрим, какие есть в перском крае документы, наименование наименовании которых встречается слово пособие. Как видим в статистике, количество документов сократилось до 313, но более 300 документов рассматривать тоже достаточно сложно. Поэтому мы еще раз уточнимся по реквизитам. И в данном случае мы выберем опцию поиск по статусу. То есть отсортируем все документы, которые у нас не действуют, либо утратили силу, либо не вступили в силу. Мы выбираем в данном случае все акты, кроме утративших силу, кликаем «Ок» и ждем, пока нам система сформирует. Количество документов на текущий момент 194, но теперь уже их можно, например, чуть-чуть просмотреть ручками. Итак, первое, что у нас здесь попадает, это об утверждении порядка назначения выплаты денежного пособия лицам, замещающим отдельные муниципальные должности. Ну, то есть для муниципалов, может быть, это будет интересно идем дальше об утверждении порядка выплаты пособий компенсаций, предусмотренных федеральным законодательством гражданам, связанных с Чернобыльской АЭС, так об утверждении порядка финансирования расходов на выплату единовременного пособия беременной женщине военнослужащего, об утверждении порядка возмещения стоимости гарантированного перечного услуг по погребению и по выплате. а выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций граждан при возникновении у них поствакцинальных поствакцин, осложнение, даже такое есть. Таким образом, просматривая данный список, можно посмотреть какие по наименованию нормативного документа подходят под вашу ситуацию. Если что-то подошло для вас, кликаете, переходите и просматриваете документ. На текущий момент я просматриваю данный документ в будний день. Поскольку данная система является некоммерческой версией, то доступ к ней доступен только, документам доступен только по расписанию. Вот здесь вот есть расписание когда этот документ будет доступен. То есть можно посмотреть, но обычно документы доступны либо в выходные дни, либо в ночное время. То есть вы либо в ночное время, либо в выходной день открываете данный документ. Либо есть другой вариант. То есть вы просто берете реквизиты соответствующего документа. То есть в данном случае выезд наименование, указ губернатора, такого-то, такого-то числа, номер и наименование. То есть можно его скопировать и найти его другим текстом, другим способом. В том числе на сайте самой администрации. Поскольку на текущий момент база Консультант Плюс, на мой взгляд, является одной из наиболее полных баз законодательства, то оптимальный начинать поиск именно через нее с помощью удобного поиска. А в случае, если вы не можете получить некоммерческой версии текст документа, уже непосредственно по реквизитам находить его в другом источнике, где он может быть в открытом доступе. На этом все. Используйте все возможные варианты для того, чтобы получить с государства любые выплаты, которые вам положены. Если было полезно, ставьте лайк, делитесь данным роликом. Увидимся в следующем видео.